Ночь, жена в панике, а мужа все нет. Тут через некоторое время звонок в дверь. Жена открывает, смотрит. Муж еле на ногах стоит. В одной руке цветы, в другой тортик. Он ей, на, дорогая, это тебе. Она... Боже, ты столько лет мне такого не делал. Прям сам на себя не похож. Он... Пойдем скорее в кровать, скорее, на... «Подожди, дорогой, ну давай хотя бы чайку попьем с тортиком, да я и цветы пока в вазу поставлю». «А он ей, пойдем, я уже ждать не могу, Она, да не могу я тебе дать, у меня критические дни». он. «Да что вы, сговорились что ли все?»